Здравствуйте, Здравствуйте, уважаемые! Давненько не было рецептов у меня на канале. Почему бы не прервать эту череду неудач? Отсутствие рецептов. И прям сразу же, прям к делу, э, сходу, мы давайте-ка кондитерский рецепт сейчас э, произведем. У меня кондитерских рецептов, если кто не помнит, на канале было от слова нет до слова вот там половинка. Короче... Подпишись, если еще не подписан, прожми бубенцы, если они у тебя еще не прожаты. И, естественно, можно лайкосик авансом, потому что не только скучно не будет, но и будет вкусно, я тебе позаю, Потому что нужно еще подготовиться, продумать и обязательно написать комментарий, как именно это вам все интересно, нравится или может быть есть какие-то вопросы. Так, что приступим, собственно, ингредиенты представлять. Все довольно просто, но мы перехитрили. Но в общем по порядку: масло, крахмал, яйца, яйца, сахар, Варенка. стружка. Ванилин вывалился, разрыхлитель, мука, кашалатка. И, как вы уже все поняли, сейчас мы будем готовить печенье. Но печенье необычное. Печенье альфа хорес Или альфа хорес как кому больше нравится, это аргентинское национальное новогоднее блюдо десерта постоянно, Аргентин, на Новый Год. И данный рецепт немножко э, не в такой формации. Уже был у меня на канале. Э, ролик на новогодний стол за 2200 рублей э, двухлетней давности. Вот здесь и в описании. Там очень кратенько, коротенько. Э, Демо-версия. Ну, точнее, классическая версия. Сейчас мы его работаем, накрутим. Э, Представлено. Переходите, смотрите. Он же и в описании. Так что кондитерские изделия. Дамы и господа, пора бы нам начать. Убираем лишнее. Вот это другое дело. С этого надо было начинать. Так, дамы и господа, постараемся максимально коротко, четко и ясно. Сразу скажу, все громовки и четкая последовательность действий будет в описании. Намеренно, не буду говорить сразу, гарамы, так как очень чешутся руки э, вставлять про то, что там дважды по 150, а этот тракторист нас уже немножко утомил, да и в целом, возможно, где-то будет варьироваться, походу будем разбираться, э, ибо, ибо, как минимум такой фактор, что яйцо одно, а может быть и два, у каждого яйцо свое, у каждого яйца разные. И даже у некоторых производителей то, что S1, у других производителей это прям как нулевка или даже как двойка. То есть здесь будем по ходу посмотреть, может быть, э, впишу в конце титром, графикой, но, в общем, давайте так. Первая очередная задача, это нужно учитывать то, что масло, масло должно быть соленое. К сожалению или к радости, так получилось, что сливочное масло у меня есть в большом количестве и достаточное, но оно не соленое. И здесь нам приходит на помощь наш удобный и законсервированный из предыдущих съемок пакетик соли Телика. Здесь как раз так необходимые нам 7 грамм ролик на гарнир грешнивый отделики там три вида и еще ролик в описании на два вида в общем э, соль осталась тогда приправляли со своим соусом типа нам так по приколу пересмотрите учтите соль как раз 7 грамм как раз сюда зайдет начинаем собственно маслица наша отправлять в емкость Маловажная деталь. Масло должно быть уже комнатной температуры, даже может быть чуть-чуть подтаявшее. Но это естественное, естественное, не надо его топить, естественное, э ах, как потепление. Быть именно такого рода. Теперь нанотехнологии и 21 век входят э -э, в нашу жизнь с помощью миксера Эль-Бабуля, Берисе или как там он у вас называется. И начинаем потихонечку вмесить, Естественно, также постепенно добавляя солешечку и постепенно всыпая сахар. Вот такая вот пышная, довольно однородная масса получилась. Взбилась. Теперь самое время добавить и продолжить сбивать Итак, наше замешанное тесто я поделил на две равные части и должно получиться одинаковое количество половинок. Печенье у нас будет сборное из двух частей. Но ну, Давайте обо всем по порядку. Теперь мы его раскатываем. Толщина чуть меньше полсантиметра. И самый удобный способ сделать одинаково ровно и красиво, это использовать некий прибор. В нашем случае это будет стакан. Итак, наши шарики печеньников, наши круглые шочечки мы раскатали, расфасовали, убрали в холодильничек, в данном случае на балкончик, на улице зима слегка прохладненько на утепленном балконе все-таки и пусть они там минут 10 консервируются, уже из них прошло несколько. Тем временем, пока они у нас уже, они туда пока что, вот, тем временем, пока э, тесто схватывается, остывает и, и охлаждается, у нас уже закипает вода, потому что в воде мы будем на пару вот в таком вот сотейнике для растопки шоколада топить шоколад. Вот оно первое и в данный момент единственное отклонение от оригинального рецепта. Хотя, хотя возможно, еще что-нибудь придумаем на ход, по ходу дела. Короче, в этом все глазую польем. Шоколад будет у нас необычный. Будем топить в сотейнике для ростовки шоколада. 489 рублей на Озоне по Черной Пятнице или по 11.11. .11. Суть не в этом. В общем, ролик вот тут. Гора посылок. Перейдите, посмотрите. Много разных заказов. Что-то бред, что-то дичь. Ну, в общем, 11.11. .11. Озон присутствует. В общем, сотейник используем. Вода нагревается. Тем временем обязательно подготовим да. обязательную часть естественно естественно мы соединим и кокосовую стружку и мякоть кокоса мякоть кокоса желтенькая стружка кокоса беленькая. По готовности в этом всем будем обваливать э -э, края. шоколад у меня непростой. шоколад у меня особый, особый, что объединяет все эти четыре шоколадки. Во-первых, все четыре шоколадки от э -э, чужих жен. Шоколад особый с грейпфрутом и апельсином. От чужой жены Светы. Два альпингольда Фундук изюм и фундук молочный шоколад. От чужой жены Оксаны. Два штука. Шоколад Марс. Макс. От чужой жены Светы. Первая была Света В. Это Света К. В общем, Четыре шоколадки, три чужих жены э, подгоняли в течение полутора месяцев за красивые, не побоюсь этого слова, глаза. Красавица. Ну или как минимум, ну, додумай сам, напиши в комментариях. Я хотел их как-то использовать, и один астролог, он же ведьмак, а он же тайный темный маг, сказал, что чем быстрее ты используешь шоколадки э, от чужих жён, тем быстрее у тебя появится что? Правильно, фобия какая-нибудь. На самом деле, на самом деле, есть тайный ритуал. Имея что-то от чужих, дай это кому-то другому, чужому, но в другой форме. Но об этом, естественно, по порядку. Соответственно, если чуть-чуть где-то будет не хватать, но ну, тут же огромное количество да, получилось, там, ну, да. По-моему, я так на скидку прикинул там печенье на 20, э -э, по-моему. Даже, может быть, чуть больше. Но если вдруг не будет хватать, у меня здесь кусочек шоколадки Милка. А ведь Милка, это же милая Мила, за водой ходила, э -э, может быть, где-то повстречала дебила. Другую рифму я вставить не смог, но почему-то... Э -э, Словарный запас у меня тут истек. Хотел рассказать это стихотворение, но мы добавляем шоколад, а не варенье. Очень хочется использовать именно этот шоколад, хотя и предыдущих нам хватит в зале Да, вот такие вот сложно сочиненные предложения, и вот так вот происходит кулинарного действия, завершения. Сейчас уже у нас остыл и схватился Тесто, кусок, разботанное на шоколадное печенье. И что ж, дружок, давай-ка мы сейчас с тобой соберемся, сядем, нажмем вместе на лайк, и потом, после этого, давай-ка, не переключай. Такой вот фристайл. Знаю бредятина и дичь. В общем, топим шоколад. Бритак. -и -и -и и вот, в общем, у нас печенки получились. Пока что заготовочки вот такой формы тесто, Это да, может быть не совсем эстетично, не может быть не так идеально, как сделали бы это вы, но что поделать, дело во вкусе и как это будет по итогу. Убьем вот такие вот с толщиной чуть плюс-минус полсантиметра, раскатали и отправляем сразу же моментальнейшую в духовку. 220 градусов, примерно плюс-минус минут ну, наверное, на 12-15. Five minutes later. А давай как будто праздник. Небо шарики. салюты. У меня есть есть. Начинаем собирать, что тянуть-то тянуть. Начинаем комплектовать, собирать, и балдеть. Они пока еще горяченькие, сейчас прям потрясающие, потрясающие. Сейчас они прям. Оп! Папаинк, папаинк. Раз, раз. Поднакрыли. Подобавляли. Подобавляли. A few moments later. Что говоришь, мальчишка? Математика царица наук. Угу. Одна печенька почему-то в расчетах получилась, у нас не больная, но что поделать, я же все-таки гуманитарий, так что но ребятки, и так можно затестить, запробовать. Вот такая вот гора печенок, и мы с вами помним про то, что я тщетно пытался растопить шоколад, а лажа там, мы же все-таки откровенно и честно, лажа там приключилась именно в том, что Марс со своей ногой нам дал никакого эффекта от слова вообще. Короче, получилось какое-то месиво, и шоколадом полить глазурью не получится. Но сейчас, неплохо посыпем. Ну, оставшееся это чудо-месиво из шоколадок от чужих жен я, пожалуй, натру в мороженку, когда его буду в следующий раз есть, а это вряд ли вообще когда-то. Или что-нибудь такое, торт посыпем. Короче, пригодится, а так как идея, ну не надо использовать марс с нугой, это все цвета, зачем ты подарила такую шоколадку. Другая света подарила хорошую, это таила. хорошо. Короче, давайте пробовать. Короче, 20 печенок, 20 печенок, грамм по 50, шоколад сверху, кокос по бокам и горка внутри. Давайте пробовать Альфа Хорес по-егорьевски. В этот раз прям прокаченный. Круче только яйца. Потрясающие печеньки. Да, конечно, гназировать их не получилось, но здесь-то оно особо не надо. Да, мы знаем, что теперь Марс топить не надо. И, Света, если ты смотришь это видео, то на будущее дари не Марс. Потому что я... Все это задействует растопки. В общем, такие дела. Подробные громовки в описании. Фоточки сейчас сразу пойдут. Огромное вам спасибо за просмотр. Сладко, вкусно, для не особо-то и сложно. Такие дела, ребят. Альфа Харес. Все-таки, хоть как-то оно получилось засунуть 4 шоколадки от э, 3 чужих жом. Спасибо за просмотр. Пока. На этом все. До свидания.